Вы смотрите "Простые решения". Эксперты Сколково спрогнозировали список профессий будущего. Уже через десяток лет появятся диковинные профессии. Диковины это с позиции сегодняшнего дня? Например, дизайнер эмоций, экопродюсер или заповедный менеджер. Ну как? А пока в Сколково заняты будущим, поговорим о проблемах насущных. Кому обращаться, если вас настиг финансовый кризис? Спросим юриста и финансового консультанта Елену Феоктистову. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте. Скажите, финансовый кризис, ну, конечно, может иметь ранние масштабы. Если все довольно серьезно и человек понимает, что вот не может расплатиться с долгами, есть ли какой-то выход? Выход, безусловно, есть, и их всегда несколько. Ага. Расскажу сначала о фатальной да, ситуации, а потом в конце, наверное, добавлю, как можно попробовать избежать фатальности. На сегодняшний момент у нас активно вошло в практику так называемое банкротство физических лиц. Если раньше можно было банкротить только юридические лица, то сейчас и физические лица. И многие начали активно этим пользоваться. Елена, скажите, а что это такая за процедура банкротства физических лиц? А... Банкротство физических лиц – это способ начать жизнь с чистого листа. Например, у вас есть финансовые обязательства, долги, по, которыми, по которым вы не можете рассчитаться в течение трех месяцев. Это уже считается достаточным основанием для того, чтобы пойти и подать на себя на банкротство, написать заявление. А какая сумма? Это имеет значение? Нет, законодатель он устанавливает именно особенности именно вашей, так скажем, платежной способности. То есть, если вы в течение трех месяцев не рассчитываетесь по долгам, право возникает как у банка обратиться за взысканием или заявлением признать вас банкротом, так и у вас. И в суде вы, конечно, должны будете доказать то, что у вас нет физической возможности уже в течение трех месяцев рассчитаться. Будут выясняться все ваши финансовые запасы, все ваши составляющие. И, так скажем, если есть что-то продать, то, конечно, это будет выставлено на торги без вашей воли. Значит, просто так от долгов нам никак, так сказать, не ускользнуть. Все равно будут брать и проверять, что есть. Но вот есть ли квартира, в которой мы живем, ее тоже можно забрать? Если это единственное ваше жилье, и оно вот не находится в ипотеке, то его, конечно, не будут накладывать арест. Но если это ипотечная квартира, по которой вы не платите, безусловно, банк будет обращать взыскание на нее, как на объект залога, и приставы вас будут выселять. Это, это абсолютно точно. А если вас признают банкротом, то начинается сбор требований кредиторов. И вы должны будете заплатить за объявление в нескольких газетах о том, что вот такого-то, такого-то, с такими-то паспортными данными признали банкротом. А кредиторы, которым он должен, пожалуйста, направлять свои требования в суд. И в суде все требования будут рассматриваться. Это недорого. Ну, вы знаете, все равно это накладывает расходы. То есть ну, там тысяча, тут полторы, тут две, тут три. Плюс... Ну, ну, если ты обнулишься и избавишься от всех своих долгов за 5-10 тысяч рублей, то это, мне кажется, не такие большие деньги. А вторым расходом будет расходы на арбитражного управляющего, который, собственно, будет заниматься розыском вашего имущества. А это вы обязаны сделать, и здесь будет в первую очередь требование со стороны суда. Потому что никто не работает бесплатно, и, соответственно, в суде дела банкротства связаны именно с тем, что вот люди, которые занимаются этими делами, они тоже получают зарплату. И ну, то есть мы должны заплатить зарплату. Да, так, ну, арбитражному управляющему. Суд назначает, и зачастую вы даже должны ее будете вначале положить на депозит суда, а потом только заявление подать о банкротстве. Зачастую ну, это, даже так а приблизительно может быть. Сколько ну, где-то, по-моему, там то ли 30, то ли 40 тысяч просят сейчас положить. А если вы будете действовать через юриста, то юрист вас попросит на сегодняшний момент от 90 тысяч, а то и больше. То есть э, имеет смысл избавляться только от больших долгов? от больших долгов, если у вас нет никаких запасов, если у вас нет никакого имущества, если вы не хотите в течение пяти лет заниматься какой-то управленческой деятельностью, потому что люди, которые были, прошли процедуру банкротства, они не должны быть предпринимателями, не должны быть руководителями различных структур и компаний в течение пяти лет. И кроме того, вы обязаны будете указывать о том, что у вас была процедура банкротства даже при приеме на работу, и особенно, если вы вдруг захотите новые кредиты брать. Эта информация должна быть общедоступная всем. Насколько работодатель будет смотреть, была у вас процедура банкротства, и насколько он будет оценивать вас, честно... Пока это неизвестно, да, мне кажется, каждый смотрит на свое усмотрение. Но вы должны понимать о том, что вот эта информация, она будет за вами долго двигаться. Да, скажите, а можно ли схитрить и перед процедурой банкротства просто оформить ценное имущество на кого-нибудь другого? Дело в том, что как раз-таки арбитражный управляющий, он для этого и поставлен. Он да. не будет вас по рукам стучать каждый раз, если увидит какую-то хитрость. Очень часто бывает, что люди хотят обанкротиться фиктивно, и арбитражный управляющий будет доказывать, это, что это фиктивность, фиктивное банкротство, что есть имущество. Он или оспорит сделки, которые были сделаны, и, соответственно, тогда вы потеряете, или же э, будет просто наказывать вас уже иными способами. Mm -hmm. А э, много ли времени вообще занимает сама процедура банкротства? Полгода минимум. Полгода минимум? Ми минимум, да. Потому что идет, а, вначале вы подаете заявление, потом идет назначение судебного заседания. Если на первом заседании, предположим, вот кредиторы, я вам могу честно сказать, не всегда стремятся обанкротить физическое лицо. Почему? Потому что они понимают риск того, что могут долги списать. И они чаще всего стараются доказывать, что нет-нет, уважаемый суд, он не банкрот, не думайте. все нормально. Да мы сейчас рассрочку сделаем, да мы сейчас договоримся и так далее, и так далее. И заседание может отложиться. Если же вдруг в первом же судебном заседании выяснены основания для банкротства, то потом начинается вот этот сбор заявок, а это еще несколько месяцев. И уже потом в дальнейшем начинается процедура поиска имущества, формирования банкротной массы, реализации и покрытия долгов кредиторов. Елена, скажите, а какова судебная практика на данный момент? Чаще признают банкротом физическое лицо или все-таки не признают? Чаще признают, потому что люди все-таки идут от безысходности. Ну вот, знаете, такие хитрые схемы, когда человек хочет что-то скрыть от кредиторов, они э, на сегодняшний момент не популярны, потому что те, у кого есть что терять, они и не хотят рисковать. Они понимают о том, что им хочется и занимать какие-то места, и не хочется сообщать об этом будущим работодателям, ну и вообще как-то за репутацию свою переживают. А если у человека нечего терять, очень часто, например, банкротится и это, мне кажется, это самый такой э, правильный путь для людей, у которых э, ну, предпенсионного возраста или даже пенсионеры, да, вот э, бабушки, дедушки, которые остались заложниками ситуации, кредитные карты уже у нас везде веерно раздают. И человек потратил, а рассчитаться не может. У него пенсии не хватает. Вот здесь, вот, наверное, самый такой простой способ обанкротиться это будет выгодно. Елена, вы в начале нам разговоры сказали о том, что расскажете секреты. Как, как не попасть да, в долговую яму? Друзья, ну на самом деле секрет очень простой – вести бюджет и не допускать кассовых разрывов. Очень часто мы, когда с вами берем кредиты, мы не думаем о том, что сколько времени мы будем его платить и как он сочетается с нашими другими обязательными платежами. Вот если мы смотрим на кредит с точки зрения, ну, подумаешь, всего лишь 5000 в месяц, или там 7, ну, неважно, 8, какая ерунда, я справлюсь, то это неправильный подход». Прежде чем взять кредит, обязательно посмотрите, какие у вас еще есть обязательно платежи. Сколько вы платите за коммуналку? Сколько у вас уходит на продукты? Телефон. Сейчас это, мне кажется, очень важно, да, чтобы быть все время на связи. Транспорт, обучение детей. И вот если все вот это сложить, сложить, сложить, а какой у нас остается остаточек? Будет там вот эти самые 8 тысяч рублей для погашения ежемесячного кредита? Если да, ну, тогда, пожалуйста. Хотя тоже 10 раз подумайте. А если все-таки нет, тогда, может, и не нужно потому что кредит это та же самая форма накопления это услуга накопления только платная и в чужом кармане вот это важно помнить так и стоит ли брать кредиты или все-таки лучше рассчитывать на свои силы подкопить и купить а не так подался мимолетному желанию хочу. Тебе тут же дали кредит, и ты счастливый обладатель. Я всегда... А потом ты банкрот. Да, я всегда за накоплением. Я всегда э, призываю ни в коем случае лишний раз не э, вмешиваться в кредиты, не впутываться в них, потому что кредитные карты вообще, в принципе, заставляют людей больше тратить. То есть когда даже человек просто берет кредитку, а ничего страшного, пускай будет про запас, а потом она начинает тратиться очень быстро, и люди даже не замечают, особенно там, в какие-то период праздников. Это просто самое страшное время, когда у человека есть кредитная карта, и период праздников, и люди начинают транжирить. А если есть свои деньги, то мы уже 10 раз подумаем, а надо или это или не надо, и вот начинается тот самый холодный расчет. Поэтому если есть возможность, не берите. И уж точно не стоит брать кредит на эмоциях или покупать что-то на эмоциях. Лучше оставьте и придите через 2-3 дня. Подумайте. С кредитом. А может и нет. Большое вам спасибо. Мы всем желаем финансового благополучия. С нами была юрист Елена Феоктист.